Здравствуйте, с вами Строй Гарант Анапа и представляем вашему вниманию летнюю акцию. При покупке коттеджа в наших жилых комплексах вы получаете в подарок сертификат на приобретение кухни от компании Мебель Комфорт. Все подробности уточняйте по телефону, желаю приятного просмотра. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я дизайнер-консультант Мебель Комфорта. Сегодня мы с моей коллегой Мариной расскажем вам о нашей компании, которая существует на рынке уже более 12 лет. Мы производим корпусную мебель. Точность до 1 миллиметра позволит удовлетворить любые габариты вашего помещения. А это значит, что мебель будет стоять просто влитой. Вначале к вам приезжает наш замерщик с профессиональным оборудованием. Он делает замер полностью вашего помещения, делает фотографии. И только после этого мы приступаем к проекту, и ваша мебель будет радовать вас долгие-долгие годы. Дальше мы делаем проекты в программе базе, где мы покажем вам полную визуализацию, как будет мебель стоять в вашей квартире. Также мы с вами а, согласовываем проекты и далее отправляем на фабрику. После нас проекты идут в технологический отдел и только после этого они отправляются на фабрику. Мы с вами можем выбрать мебель Такую, как из массива натуральных дерева, также с акриловым покрытием разных цветов, пленкой ПВХ и пластиком в Турции и Испании. В корпусы мы используем ЛДСП Кроношпан, который разрешен Минздравом России в детских учреждениях. В 2020 году мы успешно внедрили автоматизированную систему управления производством. Каждая деталь получает свой штрих, что сводит к минимуму риски по браку. У нас есть станок уникальный, он, пожалуй, единственный сейчас в России, который делает вашу мебель. Вы получаете пакет документов по где вы сможете следить каждую деталь вашего заказа. И вам остается только дождаться смс-уведомления о готовности вашего заказа. Дальше вы связываетесь с логистом и договариваетесь о удобном по времени для вас доставке. Мебель к вам поступает упакованная в трехслойном гофрокартоне, что защищает ее от деформации во время транспортировки. Если вы приходите с сертификатом на кухню, то на всю оставшуюся мебель, Шкафы, тумбы, любая корпусная мебель в вашем доме будет иметь дополнительную скидку на изготовление. На нашем официальном сайте вы уже сможете увидеть готовую мебель, которая стоит у клиентов. Здесь же представлены все сертификаты и награды, которые по праву мы заслужили. В 2019 году мы получили звание «Лучшее предприятие страны». Наш генеральный директор удостоен звания «Лучший предприниматель Кубани».